Всем привет! Меня зовут Дмитрий и на этот раз я расскажу о гоночной игре в жанре Action под названием Need for Speed Hot Pursuit. Цельная игровая локация имеет вид загородной местности со множеством пересекающих друг друга дорог. Каждый заезд проходит по своему маршруту, а свободное перемещение доступно в отдельном режиме. Режим карьеры поделен на две половины. Карьера гонщика и карьера полицейского. Нетрудно догадаться, что в заезде... Цель гонщика – выиграть гонку, а цель полицейского – восстановить порядок на дороге. Количество участников варьируется. Тут есть и групповые заезды, и противостояние один на один, и сольные гонки со временем. Для каждой роли постепенно открываются свои автопарк и арсенал. Кастомизация автомобилей скромная. Доступен лишь графический дизайн кузова. Но общее настроение игры и не располагает к кропотливому тюнингу. Арсенал состоит из атакующих и оборонительных игровых механик, имеющих ограничения по количеству применений, разное для каждого заезда. У обеих сторон имеются механики, электромагнитный импульс, сокращенно ЭМИ, и полоса с шипами. Их успешное применение временно замедляет и повреждает автомобиль одного противника. После получения определенного количества урона участник выбывает из гонки. В игре нашлось место и простым гонкам, которых можно передохнуть от боевой системы. Эмми применяется на конкретную цель, которая попала в поле зрения автоматической системы наведения. Полоса с шипами сбрасывается на дорогу и раскладывается, создавая препятствия для всех водителей позади. У гонщиков есть две уникальные защитные механики – подавитель и турбоускорение. Подавитель временно выводит из строя ЭМИ и полосы с шипами, а турбоускорение на время значительно повышает скорость автомобиля. Полицейские же оснащены атакующими механиками, поддержкой вертолета и дорожное заграждение. Вертолет выслеживает впереди едущих гонщиков и пытается остановить их с помощью полосы с шипами. Дорожное заграждение в виде ряда полицейских машин выставляется наперед, создавая для гонщиков препятствия. В довесок у каждого участника имеется нитро запас которого еще нужно заслужить. Шкала потихоньку заполняется в награду за разные элементы вождения. Езда в управляемом заносе, использование воздушного мешка, выезд на встречную полосу, проезд вблизи машин, не участвующих в гонке. А за нанесение решающего урона автомобилю оппонента – скала заполняется полностью. Вышеперечисленные механики привносят в игру элемент другого жанра – жанра тактика. Особенно хорошо потенциал игры раскрывается в сетевом многопользовательском режиме, где арсенал дает простор для мета-игры. К слову, в обновленную версию игры добавили набирающую популярность функцию cross кросс-платформа. Теперь играющие на ПК и разных консолях могут гонять вместе, и это здорово. Вот такая игра Need for Speed Hot Pursuit. Благодарю за внимание и желаю приятной игры.